А дальше перейдем к настройкам самого индикатора дом-levels, можете его загрузить себе, если у вас открыта платформа, поставьте плюс, кто хоть раз им пользовался, и кто знает, для чего этот индикатор, если вы никогда им не пользовались, не знаете, что, для чего он, поставьте, пожалуйста, минус. Dom Levels – это индикатор, который вытягивает из стакана, анализирует, точнее, ордера крупные или мелкие, какие фильтры вы установите. У нас есть такой инструмент, как стакан, да? То есть это либо смарт-дом, либо можно установить на график индикатор «Dev of Market». Вот вы его видите в правой части графика. Этот индикатор отображает лимитные ордера, которые останавливают движение цены и выступают обратной стороной сделки для маркет-ордеров. дом Levels в свою очередь, при помощи фильтров берет и отсеивает ненужные вам объемы суммарные на каждом уровне и подсвечивает прямо на графике те а, уровни, которые а, вам нужны. Например, вы видите вот здесь на, на графике золото, вот есть зеленые красные уровни. Это и есть, по сути, подсвеченные объемы, которые отфильтровались по вашим или, ну, в данном случае, по моим настройкам. У нас есть а, свеча, она торгуется формируются в каком-то периоде, например, но это рейндж-бары, поэтому они могут в разных временных рамках формироваться, но если на уровне количества лимитных ордеров удовлетворяют фильтру определенному, он сразу же наносится на график и остается здесь. Пока у нас формируются свечи, на которых проходят эти объемы, соответственно, у нас... На графике эти уровни будут отображаться. Это удобный индикатор для того, чтобы анализировать стакан. Прямо на графике все происходит на автомате. Пройдем по настройкам. Ограничение баров в этом индикаторе означает, что у вас есть на графике количество свечей. Например, вы загрузили минутный график, и при значении 2000 у вас будет индикатор отображать уровни под последними двух, двумя тысячами свечей, если эти уровни на них были. То есть берется последний период, в котором две свечей, и там отображаются эти уровни. Для чего сделано это ограничение? Для того, чтобы не загружать слишком кэш, потому что эта вся информация она собирается, хранится в папке, и ее объем может достигать там, гигабайта. То есть, если вы долго копите эту историю, у вас может быть 4-5 гигабайт собирается этих данных, особенно если вы используете этот индикатор на нескольких инструментах. Также здесь есть сохранение истории, определяет тот промежуток, когда на истории у вас будут храниться эти уровни. То есть, если у вас стоит один день, то значит, на вчерашнем дне уровни исчезнут. Если вы поставите здесь три бара, значит, три дня, то есть у вас будет на протяжении последних трех дней собираться история, но в рамках этих двух тысяч баров. Если вам нужна история только за сегодня и за вчера, вы можете просчитать, сколько у вас в среднем свечей в баре, в дне, извиняюсь, там, допустим, 600 свечей формируется в каждом дне, вам нужно два дня, вы ставите себе здесь ограничение 1200, либо просто ставите два дня. И далее у вас не будет храниться история, не будет нагрузки идти на платформу, не будет засоряться кэш. Что означает пропорциональная высота? Когда у вас стоит пропорциональная высота, вот этот вот уровень, он имеет максимально возможную ширину. Например, этот уровень имеет объем 150 контрактов. Если у вас будет объем, например, соседнего уровня, не 150, а 70 контрактов на покупку, пропорционально, соответственно, будет у вас этот уровень уже, получается, ну, в два раза. Да? То есть 150 будет по ширине вот такой, а соседний уровень 70 контрактный, да, он будет в два раза уже. Фиксировать максимальное значение, этот параметр как раз отвечает за то, чтобы когда у вас э, свеча формируется в течение, например, одной минуты, и в середине этой минуты э, появляется крупный объем, но к моменту закрытия свечи у вас уже в стакане этого объема нет, то когда галочка стоит фиксировать максимальное значение, то будет этот уровень отображаться даже после закрытия свечи. Далее едем. Основной фильтр – это максимальный минимальный объем. И каждому из этих фильтров есть свои цветовые настройки. Цвет бидов и цвет асков отвечает за промежуток между минимальным и максимальным объемом. То есть, если в стакане объемы будут соответствовать значению между единицей и 150 контрактами, то цветовые настройки будут э, вот эти появляться. Цвет Аска выше максимального объема и цвет Беда выше максимального объема ⁇ это все, что выше в данном случае 150 контрактов. То есть, если у вас в стакане появляется 160 контрактов, или 300 контрактов, то, соответственно, у вас появится цвет, соответствующий этому значению. Поэтому вы можете более гибко настраивать параметры, вы можете выбрать себе два диапазона, вы будете уже видеть, где более мелкие, где более крупные ордера. В принципе, здесь по настройкам все. Я сейчас покажу, каким образом можно подбирать параметры для максимального и минимального объема. Когда мы загружаем индикатор депов of Market на график, у нас появляется справа шкала с лимитными ордерами на продажу и на покупку. Вы сразу визуально можете видеть, где находится 80, наверное, процентов объема лимитных заявок. Оно находится вот в диапазоне за справа от линии 1. Вы можете вычислить это значение, расширив график. Я дальше на следующем слайде покажу, как это выглядит. Все, что за линии 1, вы просто можете отсеять. Даже можете отсеять немного дальше. Я условно нанес эту линию. Можно отсеять еще больше ордеров. Все зависит от того, сколько вам нужно видеть и какие эти уровни должны быть для вас видны на графике. Все примеры, которые мы будем рассматривать, они с очень жесткими фильтрами, ну, с достаточно жесткими и уровней немного. То есть это все было сделано для того, чтобы оставить самое только крупное. Вот эти уровни, эти значения, которые находятся между первым, первой и второй линией, они могут быть как раз значениями минимальный объем и максимальный объем. По этой линии у вас э, лимитные заявки равны, там, к примеру, 30 контрактам. Вы минимальное значение ставите 30. Все, что меньше 30, даже не будет отображаться на графике. Все, что, а, допустим, эта линия будет отвечать за приблизительный объем 140, например, контрактов. Да? Вы ставите максимальный объем 140. Все, что между 30 и 140, будет Одним цветом с настройками, которые мы рассмотрели перед этим, а все, что выше 140, то есть вот этот вот процент небольшой, скопление этих заявок как раз будет отображаться на графике другим цветом. Таким образом можно провести первые настройки, но вам все равно нужно будет для каждого нового инструмента которые вы будете использовать и анализировать, вам нужно собрать некую историю. То есть это должно быть ну, хотя бы два дня. Вам нужно установить какие-то первые ограничивающие фильтры для того, чтобы сразу четко отсеять весь шум. И дальше после сбора уже истории вы потом на графике сможете более четко понять, есть ли много уровней лишних или нет. Скажу, один из методов, как, как это можно сделать, как можно понять, стоит ли обращать на уровни внимания или не стоит, это продолжительность построения этих уровней. По крайней мере, я по своим наблюдениям сделал такой вывод, что если вы после настройки фильтров видите много мелких уровней, которые попадают под этот фильтр, вам нужно сделать этот фильтр немного жестче, чтобы отсеять их. Но здесь можно как бы, там варианты уже рассматривать, опять же, непосредственно от ваших потребностей. На этом скрине как раз расширенный, расширен график. Вы видите, как в индикаторе Depth of Market появились значения этих лимитных заявок у вас здесь таким образом стоит например линия да то вы сможете расширить этот график и приблизительно понять что например это значение как раз находится на границе этой линии 89 контрактов то есть фильтр 89 90 88 устанавливаете и дальше уже вам нужно